ля ля вижу тебя, влюбляюсь, немножко и смущаюсь, я, в голове ля-ля-ля, вижу тебя, влюбляюсь, немножко и смущаюсь, я, вижу тебя, влюбляюсь, немножко и смущаюсь, я, вижу тебя, влюбляюсь, немножко и смущаюсь. Влюбляюсь немножко и смущаю все, разлей я. Купа тропинки в голове ля ля ля. Вижу тебя, влюбляюсь немножко и смущаю все, разлей я. Купа тропинки в голове ля ля ля. Вижу тебя, влюбляюсь нем. Влюбляюсь, немножко и смущаюсь, я, я. Поставь Опять лайк голове, ля -ля -ля. Тебя, влюбляюсь, немножко и смущаюсь.